Я же не надо Мой хороший. Когда я был еще совсем крохот, я сказал своей бедной любимой маме. Мамка. Я хочу стать матросом Вы думаете, она засмеялась? Нет, она как следует побила меня и долго-долго плакала А потом сказала мне Йончик, сынуля, запомни, не Невроченко, на долгие годы Флот, и это не для евреев Таки одна она ошиблась Она ошиблась, моя бедная, любимая мама Потому что, когда за дело берется человек с душой, как море, и с головой, как у целого адмирала, то из флота можно корешу иметь Я, не читайте мои мысли, поэтому я хочу поднять этот бокал за человека, который показал, что флот и евреи – это не есть две большие разницы. За вас, Миша. Задний зуб! Ваше здоровье, Миша!